Category. So uh, I will introduce you the team first. And, and then we will see a new launch. And after. Okay. So this is the marketing team here. You have Samit, who is brand manager for men Hello. and home fragrances. Hello, Samit. brand manager uh for and home -huh. okay. This is Ruth, <laughs> she's in charge of female fragrances. <laughs> so the way we work here is that, uh, first of all, we need a story. <laughs> so what we do is like we use trends, uh, uh, we look what is happening around the world, in art, in culture, I mean, a lot of uh, different things. Uh, мы смотрим и мы ищем, и мы находим самые различные направления, мы ищем новые тренды, мы ищем новые истории, что происходит по свету, что происходит в мире. Но сначала нам всегда нужны какие-то изображения, какие-то картинки. Мы uh, сначала делаем изображение и потом мы делаем аромат. Well, they are all based in France and uh, we meet them and we uh, we tell them the story and uh, they start to work in, on the smells. Uh, Мы встречаемся с людьми, мы объясняем, что мы хотим и они начинают работать над uh, ароматом. So in general we, we start with, uh, 30 uh, fragrances submissions and we, we work and we work and we work and then finally we, we'll choose one. Uh, мы начинаем работать над тридцатью ароматами. Мы работаем, мы выбираем, мы их обсуждаем и затем мы выбираем один лучший. Это <laughs> yeah. комната не для сна. Uh, actually, because we, we wanted a space where we can smell re to be relaxed and to smell, uh, apart from any other smell that you can have. Uh, мы специально сделали эту комнату для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и прочувствовать аромат. Это не для сна комната. я надеюсь, вы понимаете, что нас окружают сотни ароматов. Это не только аромат духов, но аромат еды и всего. Это специальный холодильник. Он закрыт. And it's a, a special fridge because also it's a quite a high tech uh, technology because uh, it makes the Специальный холодильник, разработан для этих целей, у него всегда есть фиксированная температура. Здесь у нас следующая аромат новинка. That's very true. Okay, let's let's continue. Okay, so we have uh, we have a story, we have a smell. So that's the story, so then we need uh, uh, we need uh a packaging. So again we work with like uh, a lot of uh designers all based in France with very experienced uh, Very high expensive fragrance, uh, packaging. Мы начинаем работать над упаковкой. У нас есть очень много друзей, uh, которые занимаются этим для нас. И, uh, в основном они живут во Франции. И <laughs> дальше мы идем. Uh, проходим, проходим, проходим, проходим. дальше, как это будет выглядеть в каталоге? So what is happening is like, uh, we, uh, we work with Julia, we work with she's our director, she's, she used to work 10 years in New York before joining us. She is from New York, she's art director. And Kimberly. and Kimberly, she's American and she's writing the text, she's copywriter for Fragrance. She's copywriter, so she's writing the for our new aromatics. Yeah. So basically we tell the story uh, to them and we present the product. And then together Мы рассказываем историю, что мы хотим от аромата, и дальше мы вместе все обсуждаем, как это должно выглядеть в каталоге. And Дальше мы выбираем модель, фотографа и там, где будет где будет And we И фотографируем. Okay, next. Сначала у нас есть образец упаковки. Мы даем его Реми и Мы должны быть уверены, что финальный продукт будет абсолютно такой же, как тот, который мы утвердили. Реми инженер. Он работает с нашими поставщиками, с uh, поставщиками, которые занимаются uh, производством стеклянной упаковки бутылочек и также производством картонных упаковок. So that, его опыт очень важен, потому что иногда у нас есть идеи, которые невозможно воплотить в жизнь. Вы хотите увидеть что-то новое? Да. Новая будет в 12-м каталоге. Название ⁇ Мираж ⁇ Чтобы вдохновлением, это сказочные истории. I mean, I'm sure you noticed that uh, you have a lot of uh, movies, for example, playing with uh, a different world, like Avatar, Alice in Wonderland, so it's a very strong trend. Yes, yes, yes. I hope you know a lot of stories, such Alice in Strange and Avatar. Yeah, so the idea is to escape to a better, more beautiful, more peaceful world. I think we need it. So, это модель. Русская. She has the key. The thing is, У нее есть ключ от реального мира. She's a very self Это очень мистическая девочка. Мы очень долго думали над упаковкой и решили, что должен быть зеленый цвет. And we beautiful. add this gold spray on the bottom to make it a bit more И золотой цвет на дне, чтобы сделать это более богатым. This packaging has been created by a French designer for all the big like Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Была сделана упаковка французским дизайнером, который работает со многими известными брендами, как и Enigma Enigma ah, Он также разработал упаковку для Enigma. So, do you want to smell? Вы хотите попробовать? Да. Я понимаю. на полоске он нас на полоске the... пожалуйста uh -huh. не вырывайте из Fresh, sparkling, uh, note at the beginning. Если вы попробуете вдохнуть, начинается, запах начинается очень свежий. Orange and Mandarin. Uh, фруктовый ⁇ это апельсин и мандарин И дальше запах идет к более глубоким ноткам. Uh, роза и жасмин. И дальше нотки дерева. Сандал, ваниль, амбра. Да, да, да, да, да, да, да, мы хотели добавить нечто в лонж, чтобы сделать его более потрясающим. Мы разработали миниатюру, тот же самый флакон, только очень маленький. Это будет в предыдущем каталоге, чтобы была возможность попробовать обложка шведского каталога чтобы вы видели как это выглядит обложка и картинка внутри Uh, we model usually. Uh, you can, they can be nice in the picture, but not nice in the reality. And you said that. Nam, uh, действительно очень нравится модель, потому что обычно uh, она, она может быть очень хорошей в действительности, но не очень не хорошо выглядеть в каталоге. But this one was very special. She was quite magne magnetic in reality, also. Uh -huh. Но эта модель, она действительно очень специальная, потому что она и в реальной жизни очень специфичная, очень красивая. The, the really, uh, show, она действительно очень понравилась фотографу. <laughs> voilà.